Одним из вопросов наших заказчиков, как выбрать напольное покрытие. Мы приехали в магазин Планета Паркета. Сейчас появился вот, вот, относительно новый материал. У меня есть несколько, некоторые цвета, mm -hmm. которые пользуются таки по большим спросам. Как выбрать фактуру материал? Здравствуйте! Одним из частых вопросов наших заказчиков, как выбрать напольное покрытие. Ламинат, паркет, керамик. И мы подготовили для вас тему, и сегодня расскажем о ней. Мы приехали в магазин «Планета Паркета». Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Расскажите немножко про вашу продукцию и что у вас представлено в магазине. Во всех трех магазинах у нас довольно большой ассортимент. Это более тысячи образцов в сумме всех направлений. Есть и массивная доска ну, практически на любой ценовой диапазон. Есть и ламинат в средний ценовой диапазон и дальше. Винил, инженерная доска, пробковое покрытие. В принципе, на любой вкус и на любой кошелек мы сможем подобрать. Ага. А, Евгений, насколько сейчас тенденции среди напольного покрытия. Какие, может быть, можете выделить материалы и немножко рассказать про них? Ну, сейчас появился вот относительно новый материал. Он относительно новый, опять же, относительно, потому что да, он уже на рынке около пяти лет, но необходимому качеству, необходимой дологичность, он решил только сейчас. Последние, mm. наверное, года два. Это виниловый пакет, виниловый ламинат. Mm -hmm. а, абсолютно благостойкий. Очень износостойкий, намного выше, чем, чем у ламината. Можно и комнаты, в детские, в торговые комплексы, в магазины, куда угодно, в коридоры. Его очень сложно испортить, поцарапать. То есть у него по классификации, если брать с аналогией ламината, то это 43-й класс, который, в принципе, для ламината ну, недоступен. Плюс, конечно, не боится воды. Есть единственное отличие, довольно значительное, это разница в цене. Конечно, дороже, но его свойства перекрывают эту разницу в цене. То, что можно рассказать вообще про ламинат и паркет, чем они отличаются и насколько ваше мнение, что сейчас более выгодно покупать? Ламинат, э, именно вот, кварц-виниловый ламинат или классический ламинат? Мы рассматриваем классический вариант, э, это ламинат и mm -hmm. классический вариант, это паркет, паркетная доска, пробка, то есть можно то есть несколько даже сделать такой вот разницы, на mm -hmm. да, границе между материалами. Что сейчас лучше всего сделать дома? Ну, здесь... Э... Конечно, каждый случай индивидуален. Зависит от того, сколько человек это потратить денег, зависит от условий эксплуатации, зависит, конечно, от его требований к напольному покрытию. Конечно, паркетная доска или массивная доска является наиболее дорогим продуктом. Конечно он наиболее красивый, теплый, да? теплый как бы и ну, по атмосфере, по ощущениям, да, как бы он тихий, по нему приятно ходить. Но он требует к себе более нежного, что ли, обращения, какой то определенного ухода он требует. То есть его приходится действительно периодически обрабатывать и воском, его периодически приходится с полиролями, стараться, конечно же, его не царапать, да, избегать абразивов, вот, то есть там какие-то волочные набойки на мебель да, ставить, нельзя по нему, ну, кидать предметы. В общем, он нежный материал, это все-таки натуральное дерево, пусть он будет самый прочный, под самым лучшим лаком, но это дерево, его можно испортить, поэтому требует определенной любви, скажем так. Ламинат материал менее требовательный ко всему этому, он менее как бы тихий и теплый, да, он визуально, не столько красивый, как паркет доска, все таки там, да, рисунок не уникальный, вот, но он дешевле и он более износостойкий. Да, то есть не благостойкий, а износостойкий. Его сложнее поцарапать, чем дерево. По срокам эксплуатации ламинат и паркет, насколько они э, разнятся в этом плане? Что можете сказать? Смотря, пожалуй, зависит от условий эксплуатации. Mm -hmm. То есть, как бы чем жестче стоит эксплуатации, тем ниже срок. Это довольно логично. То есть в спальне он пролежит довольно долго. То, и паркетная доска, и массивная доска, и mm -hmm. Если положить это же самое там, в магазин, то там да, или в такой красоты, где высокая проходимость, то, конечно, паркетная доска испортится, испортится сильнее. Единственный тут, пожалуй, есть нюанс, это напольные покрытия, вот и на паркете, и массив-доска под маслом. Если, для сравнения, вот паркетная доска под маслом или под лаком отличается тем, что при каком-то локальном ремонте паркетную доску или массивную под лаком починить ну, практически нельзя. Нам приходится снимать все, перешлифовывать, снимать полностью покрытие, брать заново. А паркетную или массивную доску под маслом вполне возможно стоит локально. Поэтому то, что вы видели в ресторанах в клубах, каких-то таких галереях, где на поле покрыть, это все под маслом, потому что брал мебель, прошелся, покрыл маслом свежим, локально его под подшпаклевал, какие-то да, царапины, и его, в принципе, выглядит довольно свежо. Угу. Отлично, хорошо. И еще один последний, наверное, вопрос. Очень важный момент. Как нужно ухаживать за материалами? Нужен ли специальный уход для паркета, ламината, пробки и так далее? То есть какие необходимы, нужны действия да, чтобы использовать его в своей квартире Ну, как специального какого-то ухода, от которого кардинально зависит эксплуатация, наверное, не зависит. Я а, даже такого нет. То есть винил, да, на поле покрытие вообще бесхатливое, ничего с ним не нужно делать. Ламинат, наверное, на скорее даже не способ сказать, ухода, а определенные требования к его эксплуатации, назовем это так. То есть ламинат боится воды. Какой бы он ни был благостойкий, он не является водостойким. По крайней мере, ну не все. Очень серьезные производители, да, заботятся об этом, они его даже после там квартиру затопило, он хорошо восстанавливается не портится, и все с ним хорошо. Но его стоит беречь от воды. Паркетная доска и массивная доска, ну, в принципе, как инженер, любой деревянный продукт, он боится перепадов влажности и температуры. Поэтому это, пожалуй, ключевой параметр. Поэтому именно для того, чтобы он долго служил, требуется по осени, когда включает отопление, когда сильно высыхает воздух, надо ставить увлажнитель. Он поддерживает необходимую увлажнитель в воздухе. При определенной температуре, ну, в общем, этот параметр не скачет. Соответственно, весной можно убирать, когда влажность вырастает снова на нормальный уровень, потому что перепад влажности, они ну, очень, в общем, ощутимый такой параметр, когда поле покрытия. А у пробки, Единственное условие – это, ну, опять же, очень бережно отношение к ней, потому что при, все ее, их плюсы, при всех ее плюсах в виде э, теплоты, в виде мягкости, да, красоты, ну, там, на любителя, она все-таки не износостойкая, недостаточно износостойкая. То есть обращаться с ней так же, как с она, там уже и литиволь с винилом, конечно, нельзя. Поэтому кладут в детский, но стараться надо, конечно, понижнить, скажем так, она боится механического воздействия. Все это влияет, да, напрямую на, на срок эксплуатации, как это все будет использоваться. Есть некоторые цвета, которые пользуются таким по большим спросом. Это классический орех, американский трехполосный. Есть также вот такие. Цвет. Еще раз я покажу Расшивание, носку. Три ширины. Обожженные фаски. Тесанс, состалиность. Тоже такие красивые вещи. Ну, здесь есть тоже разные цвета. Такой тепло-персиковый оттенок, да, но, да, с классическим рисунком. Mm -hmm. yeah. Можно использовать также на стены. И, кстати, такие у нас есть да. любители. Да, она есть еще в клеевом варианте, не только в замковом. Здесь, вообще, замковый, как ламинат собирается. Угу. С Такой с блестящей крошкой, и с фасками, и без фаски. Угу. Да, вот эти коллекции у них просто превосходные. Она также есть практически все цвета, в... не все, наверное, половины есть двух исполнениях есть и классическая замковая, есть еще клеевая. А вот этот, смотрите, какой вариант, достаточно прям... Вот это в декабре, наверное, метров пятьсотых на да. один объект, наверное, триста да. на другой. Прям, это объект, очень классно. Это, это очень интересно на самом деле. Это очень интересно, то есть здесь читается очень хорошо фактура, да, игра с оттенками, достаточно интересные варианты можно подобрать. Как выбрать цвет напольного покрытия? Очень частый вопрос наших заказчиков. Первое. Обращайте на стиль в интерьере, в котором хотите положить материал. Второе. Обращайте внимание на свою квадратуру и планировку. Потому что материал должен сочетаться и не нагромождать в интерьере. Третье. Обращайте внимание на очень важный фактор. Это цветовую гамму в интерьере. Материал должен хорошо и гармонично сочетаться с цветовой гаммой всей квартиры или дома. Четвертое. Очень важный момент, насколько у вас большое пространство открытой площади, так как цветовая гамма и оттенок влияет на это в первую очередь. Если у вас большое пространство, то можно использовать темные, яркие, акцентные напольные покрытия. Если у вас небольшое пространство и много мебели, то старайтесь сделать нейтральное напольное покрытие и привести его к минимальному акценту. Как выбрать фактуру материала? Очень важный момент. Если вы рассматриваете напольные покрытия, то лучше ориентируйтесь на более гладкую и спокойную фактуру. Если же у вас идет отделка стен ламинатом или баркетом, то можно применить фактуру.